Еще один кадр. Это то, чего боится ваша приставка больше всего. И что бывает, если вы начинаете курить в постели, и забываете об этом, и засыпаете. Зосиком может приключиться вот такая вот вещь. Ну, так как это Sony, а Sony это Sony. Даже после такого недоразумения... джойстик будет работать, потому что это Sony. Я не думаю, что с Apple так, так же было бы. А с Sony есть Sony. Посмотрите, что произошло. Так ко мне просто попал джойстик вместе с приставкой прошлого владельца. Это джойстик просто жесть. Его надо показывать всем, кто курит, играя за PS4. Зато можно посмотреть, что внутри там есть. Круто, да? И он все равно работает. Там он моторчик. Включается, работает все. Светится. Ну, теперь такое недоразумение у человека. Это так дополнение к приставке, которую я показывал только что. Вот так вот. Некоторые. Мечтают о PS4 непонятно сколько, а некоторые их не уважают. И вот так вот поступают с бедными приставками и с жестиками. Так что не курите в доме, не курите в постели, не курите за игрой. Если вы курите, вообще лучше бросайте. Ничего хорошего с этого не выйдет. Вот так вот ну что sony есть sony даже после того что вот так вот пострадал джойстик он все равно работает и вот дела ребята